На самом деле женщина нуждается вот в таких всплесках. Для нее это очень важный момент. То есть всплески чувственные. То есть вот он обо мне вспомнил в объеме.